Всем привет, дорогие друзья! С вами Black Channel, и сегодня будем продолжать проходить Ведьмак 3 Дикая Охота. В прошлой серии мы добыли крушин для Грифона, чтобы заманить его. В этой серии мы будем помогать мыслову охотиться на зверей, на там волков, на собак, на диких, и потом... Мы будем заманивать Грифона. А пока наш ведьмак медитирует, я хочу вам пожелать приятного просмотра и приятнейшего аппетита тех, кто кушает. А тех, кто не кушает, возьмите что-нибудь себе похуже от вкусненького и попить. А мы будем продолжать. Давайте к, к, к игре. Ну, в принципе, значит, не такой уже... Не, не так уже и на шаг мы догнали ее. Она все таки на, на 200 шагов. Она убежала от нас. Давно у вас неприятности с этими псами. Конечно, да Так, а да, А ну-ка меч достать. Так, через О, идут. Бабу Вот так вот. Да так, Дорога вы не можете напасть. Ради, Почему? А где? А где? В Колодный, в Ой, а не хотят. Конечно не хотят, а кто Там хочет. Так, у меня лука кстати нету. Ха, он застрял. <laughs> Олень, ты чё? <че? laughs> Блин. А это Лань? Понятно. Все. А чё они застряли? Чё за бах? Я не понял. Серьезно? А чё вы застряли? Я не понял. Так, ты где? А на кого убить чаще псов? Ну, я вас не буду трогать. Вы там бегаете, застревайте. Уже на а, да, действительно. На ланей, наверное. А да мне тоже лук. А он реально, кого-то уже убили. А ну-ка, давай на shift. That's да хорошо. на shift нажми. Сейчас мы будем вас на ланч резать. Так, все, всех убили, да? Блин, ветный чел. А кто это вообще такой? В грибы на и вот так вот пришел пособирать, собирать и все, их она ему. За грибочками пришел называется. Капец. Мы поговорим, давай что тут Кто это такой вообще? Лысый какой-то. Дитер. Дитер? Знаешь его? Я не знаю. Мы вместе служили у помещика. Там, где сейчас войско стоит, он был конюшем я охотником при барине. При барине? Но это было до того. Давно это было. Не прям так давно. Ему все равно лет 40 Не было даже. Не жаль. Надеюсь, он тебе не друг. Нет, вовсе нет. Вот На ворах. Покажешь, где нашел нельгаарцев? Вы, Зарабать... Вы заработали очку умений. А -а -а. Прикол. Это зверь не для меня. Не для Вы тебя. Для него самый раз. А что это такое? А собачье это сало. Сло. Ну, пожрем, в принципе, в нет. Я бесплатная собачье сало, кстати. Лежит. Не О, нифига, я возьму, в принципе, сало, это прикольно. тоже вкусненькое. Че, два сала всего, да? Да мы же вроде больше там убили их. Ну ладно. А не, вот еще третья сала. Пожарим, кузненько будет. Так, пошли, пошли, не, не льгавцы в этих. Покажешь, где они там? А куда отследовать? Он просто бежит, по-моему, нет? Странно. О, что это такое? Это здесь. Что тут карас? Тоже, Он походу, кого-то убили. Пилька. Без головы. Да, походу. Второй висел на ветке. Кишки у него свисали аж до... Берегите себя. Ну да, это же были не львовцы, а не переживает? я. Это же не ну да, не львовцы. только закованные в железо. Ай да, я алмазный. здоровы. А что Мыслов говорит, получается, что они закованы были в железо? Так ну, это алюминиевое железо, у меня кольчуга офигенная стали. А у них фигня какая-то. А ну-ка, ведьма ещё чуть-чуть А давай, осмотрим. Земля черная от запекшейся крови. Ну, тут походу пожар еще был, да или нет? Запеклась сама по себе? Это следы давнишние, они глубже. Солдаты в доспехах, наверное, не И че они туда пошли? Да, действительно, они отсюда походу и пришли, наверное. Так, пройти по следам, использую Ага. Я понял. Так, какие-то... Что это такое? Ремонтный набор учебников броника. О, нифига себе, у них тут деньги были. Холст какой-то. Так, еще же тут может быть. Да, в принципе, больше ничего. Так, надо сюда пойти, да? О, они сюда свернули. Блин, а я надеюсь, в пещеру их не попадут случайно. Или не или, или где они там живут? В тени, или в гадцы. Так, Елка Волкобой. Возьмем себе. Сейчас нельзя. А как не туда пройти тогда? В смысле? Нельзя делать это. Можно. А как я пойму, откуда они пришли? Если нельзя. Ну вот, они тут были. Подтягиваемся, давай. Это Улей, да? Да я понял, да-да-да. был еще жив, когда Грифон его сюда принес. И долго ну да. Они же любят помучить, по-моему, да? А это что такое? Лев, что ли? Ни хрена себе. Личинки в ранах уже вылупились. Значит, она мертва по крайней мере неделю. А кто это? Выходит, второй грифон-самец. Это грифон? А ну-ка, давай смотрим. Глубокие колоты и раны по всему телу. Ну От да. От когтях и не следа крови. Она не защищалась. Должно быть, ее застали врасплох, пока она спала. Возможно, ну правильно убили ее. А зачем а она будет всех убивать? Офигевшая. Глюсь, в седые Ей было лет 10-12. Седые волосы? Чё, уже. Че, ну же пенсионерка была, что ли? Надеюсь, 12 лет это нормально, по-моему. Жесткая кость. Густое оперение. Королевский грифон. Нифига себе. Вот это да. Это объясняет, почему самец, которого я встретил, был так агрессивен. С Потому что, он, конечно, он убили его. Здесь, лесу, а потом начал рыскать по всей округе. Ну, все понятно тогда. Все, что его же тоже Провод могут, получается, убить. Присинял. Так, подготовка к бою. Нельзя недооценивать противника. Это правило лежит в основе ведьмачьего кодекса. И не, и не без причины тщательная подготовка спасла от гибели, от гибели немало ведьмаков. Перед боем не стоит жалеть времени на подготовление эликсиров и масел и на визит к ремесленнику. Кузнецы создают оружие, тогда как броники занимают доспехами. Перед битвой с очень сильным противником имеет смысл выпол выполнить несколько побочных заданий. Так вы сможете получить больше очков опыта и улучшить характеристики вашего персонажа. Тем самым получив больше шансов на победу. Ну, например, с грифоном. Да. Тут шансов на победу почти нету. Короны. Короны. Короны. А короны тут есть, нет? Это мог сделать только человек. А кого сожгли? Не, короны вроде не сожгли, нормальные. Так, нифига себе. Длинный меч. Со Составной болт. Его величество МГР Вар М. Книжки читают какие-то, да? Читал, точнее. А это что такое? лепестки белого мерца. Ну, пригодится, в принципе. Так, это куда? посоветовать связи... таким нам и в другую сторону надо идти по-моему надо посмотреть что тут еще есть мы тут что-то еще есть нету кости коровьи собачьи человеческие Останьте за несколько месяцев тащи да, фигня какая-то что происходит вообще непонятно здесь я пошел тогда в принципе больше ничего нету почему-то дорога ее ведет туда хотя по моему на на другую сторону надо вообще идти мне кажется все равно сдохнут с такой высоты если прыгну тут вообще везде высота большая на самом деле ну ладно в принципе ну, заяц побежал. Прикол. Так, это что такое? Лестницу кто-то делал? Или нет? Или так ветки, серьезно? Типа можно забраться легко, на самом деле. Не, походу это реально кто-то сделал, потому что не на, на других деревьях такого нет. Прям такие вот хорошие палки стоят. Ветки, ну это неправда, не, не может такое быть. Чтобы именно так, как надо залазить. Не до самого верха. Ну, странно довольно. Как будто кто-то отсмотрительную вышку делал Серьезно. Взял, залез, посмотрел, что происходит. Или как выбраться из леса. Ну, вполне хорошее. Или посмотреть, где Грифон находится. Потому что там очень близко. Ну. О, это Весемир? А, как а. Он... а где Весемир? Стоп. Где Весемир, <св> ты чё? Ты куда Весьмир украл? Уже здесь был, нет? Так, тут танцуют. О, гуси, здорово. Ага, побежали. А не, весь мир здесь, вот он. Я перепутал, короче. Мыслом. У меня две новости, хорошая и плохая. Хорошее в том, что капитан Нильфгардского лагеря знает, где искать Енифер. Да. Мы должны убить для него Грифона. Чего еще он мог попросить взамен у двоих ведьмаков? Ну рассказывай, что ты узнал. А, он не удивлен. Так что придется делать приманку. Да. Для приманки уже есть статья. Я собирал... У меня есть крушина. Крушину я нашел. В самый раз. Пахнет сильно. Да, Скай закачаешься снять. прям. Смотри, какой нежный нашелся. Гнилое мясо, гной, мочевина, обычные запахи деревни. Помнишь, как мы в Тритогоре на помойке охотились на Ригера? Ты потом полдня в бане от Да, лихие девяностые. Да, мы как встретимся, ты это всякий раз вспоминаешь. Так, ладно, я собрал сведения о Грифоне. Я кое-что разузнал. Это самец. У него было гнездо в лисьем бару. Нельфгарцы сожгли гнездо, убили самку, разбили яйца и решили, что дело сделано. Вечно одно и то же. Нет, чтоб сразу послать за профессионалом. Все делают по-своему, а выходит только хуже. Ну да. Ну хорошо, все готово. Дай только знать и примемся за работу. Конечно, надо всех убивать, а что только самку убили? Больше ждать смысла нет. Пойдем посмотрим, где можно поставить ловушку. Я уже присмотрел одно место. А, да. сторону речки есть такие поля и рощица. Места много. И мешаться никто не будет. О, ну, красавчик. Да, Значит, туда и пойдем сейчас. Так, давай на коня садимся. А у тебя разве конь жипы уроди? Куда ты побежал? Спортсмен, блин. Так. Приготовиться бой с грифоном О, это уже сложнее приготовление эликсиров чтобы подготовиться к битве с грифоном приготовьте эликсир гром гром прямо нифига себе ну-ка давай подготовление эликсиру перейдите на закладку Алхимии, окей так там вот. ну я сейчас закуплюсь да. ингредиенты чтобы создать предмет нужны подходящие ингредиенты я понял Uh, созданный предмет. Здесь находится описание созданного вами предмета. Допустим, да. Uh, типа предмета. Вы можете создавать предметы двух типов. Хорошо. Выбор формулы. Щелкните по форме эликсира Гром, чтобы выбрать один. Я понял. Так, Есть все Есть и детали гром Ну нормально. Давай, сделаем. Создание предметов. Чтобы использовать предмет в процессе игры, его необходимо под подготовить в окне игры и Окей. Okay. Подготовка. Чтобы выбрать рюкзак, используйте Page Up и Page Down. Или щелкайте по стрелкам. Ясно, все. Ну, допустим, все вот так вот. Э -э, доспехи. Эликсир. Так, эликсир. У вас здесь ведьмачи эликсир. Но чтобы его использовать, его следует подготовить. Как? Эликсиры, щелкните на, по, за, по закладке эликсира. Допустим. Да. эликсиры Перетащите эликсир. Гром в одну из ячеек для эликсиров. А где мне меня эликсиры? Вот это вот. Окей. Эликсиры. Теперь можно использовать этот эликсир в игре. Нажмите R, чтобы активировать эликсиры из первой ячейки. Или F из второй. Рюкзак. Здесь показаны предметы, используемый в данный момент. Хорошо. Рюкзак. Здесь показаны прочие принадлежащие вам предметы. Хорошо. Сортировка. Используйте фильтры, чтобы просматривать предметы определенного типа. Угу. Характеристики. Здесь находится информация о наиболее важных характеристиках вашего игрока. Полезно, да. Предметы снаряжения. Чтобы использовать предмет, перетащите его из рюкзака снаряжения или дважды щелкните по, по нему. Хорошо. Рюкзак закладки. На этой закладке находятся ремесленные и алхимич... алхимические компоненты. Рюкзак закладки. В этой закладке показаны предметы для заданий и все вещи, которые не входят в другие категории. Рюкзак закладки на этой... Закладки закладке находится провизия, а также вещи для платы. Рюкзак закладки. На этой закладке находится масло, эликсиры и бомбы. рюкзак закладки. На этой закладке находится оружие и доспехи. Рюкзак. Описание предмета. Вы можете переключать между крупными и мелкими описаниями, нажимая... Ага, я понял. Рюкзак. Предварительный просмотр. Вы можете увидеть, как выбранный предмет будет отсмотреться на Геральте. Для этого нажмите X. Рюкзак. Предварительный просмотр. При помощи предварительного просмотра вы можете осмотреть предметы, которые герой пока не может надеть. Рюкзак. Сортировка. Чтобы изменить порядок, в котором показаны предметы, нажмите F. Рюкзак. Параметры. Чтобы увидеть параметры и персонажа, нажмите C, нажмите C, чтобы перейти к панели параметров. Офигеть, сколько всего надо. Это всего знать. Блин, офигеть. Руки, так, обувь, ноги. Шоры. Это жестко, да. Токсичность 0. Ну ладно. Ну получается мы подготовились, да, или как? Оружие. А почему? Снойбул. 14 уровень надо, офигеть. Вещи для заданий. К Крушина, ну это надо. Мне нужно для маселы бомб. Ну это да, это важно. Угу. Получатся бомбы, карманы, электрии, да. Угу. Так. Бести из белого сада. Встретиться с, с весь миром. Ну, я, я так и хотел, да. Только 9 миров. Он убежал на речку уже, да, раньше времени. Он прям помчался, ничего себе. Не то, что убежал, убежал, это еще метко сказано. Он просто по помчался изо всех сил, как будто бы уже... Мы на играем. Хотя я знаю, что я пока вот это все почитаю, он уже там 20 раз успеет пешком дойти даже. Не то, что там убежать ну, Бежать вообще не надо никуда. Хотя вроде он туда побежал, они а не прямо. Ну здесь серьезно что там делаешь так давай что там речка золотая Нива, очаровательное место самый раз для засады я бы Нива? не выбрал. но так как ты готов а и тут и Нива есть и шестерка да Ну, в принципе можно начинать или дай мне еще минутку так вроде бы уже все. Приманку можем ставить. Человек. Ветер сейчас хороший. Разнесет запах приманки на вс округу. Бе Те бедный баран. Подожидает. Сейчас пострадает О, реально. Пойдем-ка в тенек между березами. пойдем Слушай, что ты будешь делать, когда мы найдем Янифер? У тебя есть какой-нибудь контракт на примете? Нет. Я еду в Кайр Морхен. Рановато для зимов. Да, до снега еще далеко. И это меня беспокоит. Ну, что беспокоит? Похоже, на востоке не лифгард, уже перешел понтер. Значит, они в неделе пути от Карморхина. Если они попадут в долину прежде, чем снег закроет перевалы, надо уничтожить все следы. Спрятать наши тропинки. А так снег и взял? так изойдет. Ты приедешь в этом году? Может быть. И, возможно, не один. Ничего, еще прилетит? Нет? на она настоящая или нет? Я не понимаю. Наверное, все-таки настоящий О, летит. Где он? О, нифига себе. Такой-то медведь, блин, вообще. А С крыльями. Ты да, пойдем. Что это? Алексир? А лук? Не, нифига себе. Арбалет? Да, арбалет. Пока тебя дожидался. Охренеть. Вдруг пригодится. Нифига себе, вот это он игрок, нормальный. Да, я сам в шоке. Ну вот, пожалуйста. Мне с ребятами читал морали. А сам-то, игрок? Ну, хватит разговоров. Надо грифоном заниматься. Не, ну конечно, это хорошо, но он бы мог и проиграть все, например. Мне придется все потом оплачивать, да? Это стова какая-то серьезная стова, что за фигня. Так, ну-ка давай. Так, надо эликсир выпить. Да? По кому интересно? По... Ну конечно по мне. А кто же по-другому будет? На меня сразу летит падла. Почему? Я же ее даже не делал, эту обманку. Как он задел падла? Да пошел ты нафиг так как ты меня убиваешь падла а? не надо меня то да нифига в себе ну как так то у меня половина хп уже снес надо эликсир надо пофили похили похилиться нет, пока ты не убивай меня, пока я окей? Ну, конечно, это чтение. Да ну в смысле, опять задел? Почему пазла такая? Офигеть, он меня уб... чуть не убил опять. Не надо. Почему, по-моему, за мной их храдется опять, а? Офигеть! Так, окей, пока он летает там. Это плохо тоже. Так, надо его все время смотреть за ним. Да ну в смысле, падал, опять не ударил, но я же тебя только... Я же только похилился, ну ты депил, тупой грифон, а? Ага, не за мной только, смотри. Ага, конечно, сейчас. Все, полетел отсюда. Не упускай его. А он уже улетел, пох... он хочет э, опять какую-то фигню задумать. Ага. Он полетел, все, он улетает от нас, он испугался нас, конечно. Конечно, потому что же мы... Потому что мы очень сильны для него. И он, в принципе, это понимает. На самом деле. Он же не тупой. Так, сейчас захилимся и пойдем за ним. Ой, что-то мне хреново. Но я зато и захилился. Это очень хорошо, но мы... Ну, сейчас это, э, все эти эффекты сейчас пройдут через пару минут. Так, а мы пока будем смотреть, что он там делает. Так, это шум Шишки хмеля. Не, ну смысл я не знаю, есть от них. Ну, пару штучек возьмем. Так, это что? Борщевик? А нахрен мне Ты петрушка, что за. Что за бред? Это же борщевик нет разве? О, все, отошло, нормально. Ща тебя хана будет, грифончик. У меня хп почти полное, у тебя уже нету его. Ч ты орешь? Больно, да? Ну а что ты хотел? А давай... А, мне надо арбалет выбрать. Я, я хочу протестировать, что это такое. Да, я понял. Да, я понял, да, мне арбалет выбрать. Да, блин, не долетает арбалетик. А не, фигня какая-то, на самом деле, я ни разу не попаду в него. Он меня быстрее уже убьет, наверное, чем я попаду в него. Кто следующий? Домой полетел? Это ч? Серьезно? Сначала меня хотел убить. Да, молодец, выпрямляйте, выпрямляйте, мне надо к тебе попасть. Молодец, выпрямляйте, красавчик, вообще. О, еще раз давай, пролети так Что ты убиваешь, я не понял, ты че Ай, больно, ты че Ах ты пазл, он меня бьет еще есть я за я, я, я защищаю О, это плохо, кстати. Вот это рычание мне не нравится вообще. Да не надо я сказал. Не надо мне тут. Вот это вот. Так, сколько у него ХП? Ну у него меньше одной штучки. Так-то я не знаю, что он выживет, не выживет. После такого на инагрифон идет, от... но ну, мне выживают вообще-то я сказал. У меня защита вообще-то. Да я защита у меня, ты чё Ну нифига себе, ну. А может какой то фигню использовать, да? Там же можно, да, вроде? какие способности. Ну, давай эликсир выпил. Э, эликсир, я сказал, я выпил. Не эликсир еще действует, кстати. Эти что? А у тебя уже хп нету почти. Ну ты тут на поляне и подохнешь, мне кажется. Или я. Все, убил наконец-то. Но ну, у меня, правда, вообще хп нету, абсолютно. Вообще ноль, посмотрите на мой хп, у меня ноль, просто ноль. Вообще нет хп, а полная была. Неплохо, неплохо. Не, ну конечно, если я не все поставлялся, есть, может все быть все и полный было. Век живи, век учитель, да. Человек всю жизнь учится. Ну да. Только не ведьмак. Иначе жизнь его очень коротка. Да не, Но нормально. А я приготовлю лошадей. Да. Увидимся в корчме. А, уже хп полностью восстановилась, прикол. Давай все берем, мутагены, и, аж мутаген, в принципе все надо брать, конечно, все полезное. И шашлычок сейчас будем делать из грифона, вот так-то да. Так больше ничего нету у него, да? Да, голову отрезал, кстати, да. Реально жесткое, конечно, но вот так вот так вот да. Развитие персонажа Вы заработали очко умения. Я все заработал уже. У меня этих очков умений вообще миллиард. Так, куда мне надо идти? Получается, мне надо забрать награду у Нелегавцев. Я понял, Нелегавцев. Дер, давайте мне награду. Чего? Утопец? Испол... Пополнение припасов. Количество масел, и бомб ограничено. Я не могу закончиться, чтобы пополнить. Запасы войдите в окно медитации. Если в рюкзаке есть алкогест, его можно и приготовить из крепкого алкоголя, и он автоматически будет использован для пополнения всех ваших алхимич... алхимических припасов. Ты че, офигевший? Утопит, ты чё, охреневший? У него вроде мозги, кстати, есть у этого утопца. Разве нет? Можно мозги, кстати, его взять? По-моему. Да, мозг есть. Какая удивительно, конечно, но у него мозги все-таки имеются каким-то образом. Да-да-да, конечно, не сегодня. Так что ты выпрыгиваешь, а? Паду. Все, давай мне мозги. Ключ, какой-то ключ у него есть. Откуда у тебя ключ, я не понял. Награда, что, награда под водой, что ли? Давай поныряем, посмотрим. А, реально, там уже под водой тут сидят. Офигеть, а что он под водой делает? Ты что, упал, что ли? У и конь тоже провалился, походу. Офигеть. Обновление задания. Когда одно из заданий обновится, с левой стороны экрана появится сообщение об этом. Если вы не отслеживаете это, это задание, вы можете нажать V, чтобы начать его отслеживать. Ясно. Да хватит, все, уплываем, сейчас воздух закончится нафиг. Все, уходим, в принципе. Мозги забрали, конь. Так, давай, не, не убегает меня. Утопцы. Типа утопцы это, которые утонули, что ли, и выжили как-то. Ну как-то странно, на самом деле. Ну ладно. Так, пошли. Развитие, ну я, да, я уже развиваюсь хорошо. Так, бедствие. Стоп. А разве сюда надо идти? Ну ладно, побежали, побежали. Ну, кстати, я первые у вижу, реально. Их не было до этого. А тут волки сейчас будут. Я прошлой серии помню, да, они тут и гуляли. А ночью они еще больше гуляют Я не опаснее становлюсь, кстати. Мне кажется, за головой будет очень сильно бегать. Ну да, кстати, вот ты голову украсть здесь есть шут валяются а я думаю они уже сдохли отдыхают а как забрать награду так у меня а голова голова тут осталась ну ладно что такое а что я должен поговорить с тобой что-то неинтересное Куда записаться? Мне не хочу никуда записываться. Я пошел. Че, это что это мешки какие-то? то Ты меня за слепого держишь или за глупого? Зерно с плесенью. А ну да, кстати. Я не знал. Значит, за глупого. Дьявол, когда же вы научитесь? Военный кодекс. Параграф второй. Раздел третий за поставку испорченных товаров. 15 ударов кнутом. Выполнять! Нифига себе. Нет! Нет! Ради богов! Непонятно. Вроде добрый царь, я так не скажешь, на самом деле. Или король? Кто это? Король? Я выполнил уговор. Теперь твоя очередь. Куда поехала Йеннифер? В зиму. Значит, все это время она была в одном дне пути отсюда. Мог бы мне об этом сказать. Ну да, кстати. Бы. Но тогда ты не убил бы Грифона. Ты мне, я тебе. Не, ну в принципе, да. Но все равно. Стой! Мы еще не закончили разговор. На. Возьми вот золото. Чтобы не чувствовал себя в убытке. я ограничены во время по времени ничего себе настроить некоторые диалоги требуют быстро ответы выбирайте реплику пока не времени на да, конечно возьмем мне так раз они нужны все равно чтобы покупать ингредиенты еще лупят кого-то а ну да это вот так раз взять а если убегу а я смогу убежать алкогест много ну, я кстати полезная фигня Кража. Страшники не любят воров. Будьте осторожны. Я вкуснейший. я в курсе, что они не любят. Все. Я убегал. Я убежал. Все. Я попробую мне найти теперь. А, они бегут за мной еще. Ооо, это плохо. А я смогу их завалить, Неинтересно. интересно. А Ну-ка, давай. Не, они меня убьют быстрее, наверное, все таки Надо бежать. <связывается> <связывается> Это нереально. <связывается> Лучше ничего не красить. Было бы лучше. Потеряли деньги. Ну, зато ЛКС получил, а чё? А сколько я денег потерял? Не, ну всё очень много, то это плохо. А если там, в принципе, мало, то это не страшно. Задание. 192. Ну, не, не, в принципе, не много. Ладно, я больше так не буду, Все. Все равно их не убиваю, фиг до хрена. Вместе с приготовьтесь. Покинуть белый сад, окей. Сейчас приготовимся. А нафига я голову тут таскаю? Мне меня она нафиг сдалась вообще, нет? Мне по-моему она не нужна, я просто таскаю лишний груз. Ну серьезно. Что-то страшно, в 11 часов я тут бегаю. Ничего что страшно здесь на самом деле находиться. Опа, кто кому помочь? Кому помочь чё? А чё, тебе помочь надо? Чё что помочь? Ну так надо было слушать. Стенаний, больше фактов. Что случилось, как помочь? Вот именно как ведь за даром не работают ну да кстати Ну, собрался я к черным торговать вдруг конь переполошился и понес на колдобине вылетел и я скользил а повозка поехала дальше вдруг слышу какое то пульканье ржание и чавканье что то там было и что то кажется сожрало сивку вместе с копытами не, меня не надо, я туда не а пойду, вам? меня тоже сожрт. А мне и проверить страшно. Я подумал, может вы? Больше всего мне один сундучок важен. Принесите его, очень вас прошу. А если меня эта фигня убьет? Ну окей, поищу. Ладно, скажу. Когда найду сундучок, дам знать. Не, ну это опасная фигня на самом деле. Я, конечно, слышу. А, так это волки. -мо их не. их до хрена там. Мне хана, я поехал. <с> их там миллиард, ты ч? Какой не их там до хрена вообще? Ты чё, ч чё? Ты мне помогать будешь, нет? Это вообще овчарка, ч за фигня? Как овчарка может вообще стать волком, я не понял. Офигеть. А чё их так много? Неплохо. Вот и всё. Да? Или там еще есть? А, еще двое бегают. Чё, вы испугались, нет? На нафиг, волк. Я, я, я, я вас видел вчера, кстати. Зря я вас не убил. Надо было все таки убивать. Пожалел всё-таки. Думал, ну хорошие волки. Нормально всё будет. Это, кстати, овчарка. Это не... реально овчарка. Что за фигня? Собачья сало. Ну, пожарим тоже на костре, поедим. Где волк еще остался? Надо повозку найти. Офигеть, ты ч? Собачья сало. Ладно, нормально. Еще один остался. Да пускай ходят, я не хочу всех убивать. Я даже дофига. До Зачем мне тратить силы на этих, блин, тибилов? А что это такое? Магия. Это место силы. Ну ладно, пускай магический этот э, кристалл будет. Там какая-то хрень появилась. Стоп, а мне же, получается, надо сундук найти, да? А что я бегаю тупо фигней занимаюсь? О, призрак? Нифига себе. Не, я побежал. все. Я призраком не буду сражаться. Это точно уже будет проблемы. Волк бежит. ели мне волки эти все уже. Лучше шкура. Ну, нормально, в принципе. Так, главное не потерять, не потеряться. А я потеряю сейчас, точно. А куда мне идти, я уже потерялся. Ну офигенно, я... Вот так вот вышел за сундучком, блин. Не, мне кажется, все таки лучше поехать домой и все, и никуда не идти. Я лучше к весь миру пойду. Нафиг мне вот эти вот ваши сундучки. А вот, кстати. Стоп, а это кто такой? Валяется. Это, случайно, не конь? Сундуч вот сундучок, кстати. Цветы. Нифига себе. Это его? Ладно, теперь будет мо В принципе, какая разница. Теперь будет мо все. Вы заработали очко умения, Да, я молодец. Все, побежали. Так, тут всякие олени бегают. Опа, мне куда надо, сюда? Да давай, давай, быстрее. Ох, тут -то тоже идет, Здорово, мужик. Так, не сюда. Я был просто по метке идти. Где она там верху находится, я туда и побежал. А как по-другому, в принципе, да? да пошла быстро я сказал. Быстро побежала. Надо к весь миру там подготовляться. Не, ну все равно покидать мы в следующей серии будем. наверное Ну посмотрим как будет. Если будет все хорошо мы сейчас в принципе. Все идем идем. Че опять бухает Барри да? Ну красавчик. Без меня пухай, офигевший, ну. Какой красавчик. В зиме. У меня есть там пара знакомых, так что. Что-то не так? Посмотри вокруг. Сейчас скандал будет. Нифига себе. И как он еще палец себе не крупил. Значит, пора собираться. Да. Куплю сейчас провизии и поедем. А Я... Ага, где деньги возьмешь? А У меня не нет, У меня нету денег вот вообще. 190 кроны, и сколько мне 200 там было да и все украли блин ну, я просто хотел себе взять эту как она называется ну просто побухать взял. сняла может еще золотое солнце повесишь нельзя тут Тимерский герб вешать они придут и корчму спалят так может, правду люди говорят, что ты шлюха, не Ливгардская? Я твои слова забуду. Тебе скорбь в сердце гложет. Гренли, ты что понимаешь? Сестру мою повесили. Вытащили на двор перед монастырем. Походу, уже начинается скантал. Сказали, в Нильгарде нет места предрассудкам, что они гнева божьего не боятся. А ты не боишься? Если бы Анулька тебе при родах не помогала, дете бы у тебя в поповине Пусть задохнулось. Что? Не боишься гнева божьего? Не боишься, сука? <паспалит> Нифига себе. <паспалит> Ох, нихрена себе. О, <паспалит> все, начинается. Месиво. Замесик. Знаете этот медальон, люди? Знаете, что он означает? Отойдите. Ты цела? Ну, почти нет. Говорят, ведьмаки деток воруют. Правда? Вам, Тебя сейчас воруем. Землицы, Мы никуда не пойдем. О, -о, -о начинается. хочу А добиты какие-то? Ой, ну сейчас начнется Ну и вы. А чё, Ой, ну, ну, Ой -ой -ой. Опять с этими дебилами драться. Ну серьезно, что ли? А, лохи какие-то вообще. Всех это валили. Вот так-то. Ничего, все кончилось. Оставь меня! Не ну и пошли вы нафиг тогда все. Мы На уходим. Него, боги. Уходите. И не возвращайтесь. Вот так, до вот, гостеприимство Но называется. Вот Сами напали на меня, потом прогоняют. Ну какие-то странные, серьезно. Я пошел, лучше пойду в город там куда-нибудь. Только не здесь, в этом каком-то селе за находиться. Не мы это начали. Вот именно. Сейчас король будет нас ругать, да, опять? Или кто король? Ты как всегда. Чего? Йеннифер, ну, серьезно? Я получила донесение, что в Белом саду появился ведьмак. Я знала, что это ты, что ты ищешь меня. Откуда? Я могла бы подождать, пока ты меня найдешь. Но ты же знаешь, я никогда не отличалась терпением. Ну, в принципе, да. Рада тебя видеть, Геральт. Я бы тебя обняла только ты весь в крови я нет, так не так раз это весь мир весь в крови в и отчистники вообще иначе представлял себе нашу встречу как? по крайней мере без Нельфгардского эскорта да кстати не пойми меня неправильно я тоже рад тебя видеть но мне кажется ты должна нам объяснить я объясню но вы зиме седлайте коней а почему вы зиме можно поговорить и здесь, здесь прекрасные сады сейчас все в цвету так что трупный запах почти не слышно почти заманчивое предложение но к сожалению я должна сказать нет. почему Ты должен не и должна зиме тебя а вы лети. Зиме, почему нельзя поговорить почему ну, реально вы, В зиме Эмператор. надо Эмрейс. для друзей белое пламя пляшущая на курганах врагов сомневаюсь чтобы он считал меня другом когда мы виделись в последний раз он хотел меня убить а теперь он хочет сделать тебе предложение вот это да как меняется И все <с <с <с я не отказалась хотя могла бы интересно что он тебе предложил должно быть ты получила чертовски хорошее предложение на свете мало вещей, ради которых ты пожертвуешь независимостью. И еще меньше людей. да, кстати. Чем быстрее мы отправимся, тем быстрее ты все узнаешь. понятно, нет вариантов а вообще ты? никаких. А я поеду в другую сторону. Сдается мне, что император приглашает только тебя. А кто а будет да, помогать, я будет помогать, а? Убивать всех. Я же один не справлюсь, я буду умирать не все время. Помню. Спасибо за семиром. До свидания у тебя конь быстрый нормально Жалуюся, а ты да вообще Я супер быстрый. Клетки, стены. Так быстро как только возможно. конечно быстро вообще прямо ламба нафиг полетит просто нефиг делать 200 километров в час в -вол -вол волки даже не догоняют меня не то что там другой какие-то стены там Ничего, поедем сейчас, да? Ночью прямо, ну, офигеть. Не, ну, ночью я бы не рисковал бы куда-то ехать вообще. Это опасно в любом случае будет. Хотя как-то длинучие и светло, на самом деле, серьезно. Вот посмотрите. Даже не скажешь, что прям час ночи сейчас. Вполне сейчас нормально. Знаешь, ты мне недавно снилась. Насколько я тебя знаю? Был конечно. Только сначала. А потом. Штар. А потом снег пошел, как и сейчас. Да, да, да, сейчас тоже снег. Вот так, тогда снег пошел. Летом, прикиньте. <соценно> Летом снег пошел, дай жестко, конечно. Я вообще офигеваю от этой погоды, на самом деле. Летом все зелененько, и снег пошел внезапно. О, минус один, Хор... ну, не повезло бывает. Минус 2, ну вот так вот бывает тоже Сейчас минус 3 будет, да, и мы только двоем останемся Сто процентов так и будет Минус 3, да, ползет теперь будет Капец, что творится У нас вообще кто-то выживет, нет? Пару человек хотя бы Давайте магию используйте это, Вы же не, не умеете это делать, правильно? Да, нафиг они будут бегать за нами. Теперь у нас больше нет никаких этих охранников, или кто это был. А, мы в город прибежали, все-таки, нифига себе. Прибежали в Москву, да. Вот так вот бывает. Это деревня? Не, ну, я не, ну, не. концов, благодаря коменданту Нильгардского гарнизона, геральт узнал что йеннифер находится совсем рядом. В зиме. Так мы уже к ней пришли похоже Ну в деревне были, а сейчас уже не в деревне, кстати, мы уже пришли нормально. Меня моют, нифига себе, слуги, слуги моют меня, охренеть вот это да. Ну да-да-да. я вообще уже беспомощный, я ничего не умею делать, только меня мы моют все уже все подряд. Это король пришел ко мне, да? Или кто это? Пожалуй, достаточно. Это мыслов, да? А что мне всему это не понимаю? Серьезно. Думаешь, императору важно, не слишком длинный у меня вы, государь, извольте упоминать его императорское величество, используя полный титул. Ваша милость, присядьте на этот держан. Куда? На этот. Стул Таршен, ну да Клэдбин, прошу побрить его, милость. Виски на пол дюйма. Серьезно? Пом, у меня че вылысый буду что ли? Реально. Так. А что не так с моей бородой? Хорошая борда мне нравится. Бородой? Я думал, она добавляет мне серьезности. Но лишает вас элегантности. В львгарди борода не приветствуется особенно если в ней завелись вши. а у меня их нет очень долго был в дороге а, неважно делай свое дело Прошу так мне нет шею мне порода не такая большая куда вши там могут быть волосы да надо встречи такой то бред он а вот бороду, бороду оставить надо и сейчас мне бороду согреет он... а волосы такие длинные будут Ваше превосходительство Не знаю, подходящий ли сейчас момент Трудно найти более подходящий Люди становятся необычайно искренними Когда чувствуют бритву угу. на горле Морвран Воркис, Командующий дивизией Альба угу. Прежде чем ты предстанешь Перед Императором, Ведьмак Я хотел бы проверить некоторые сведения Это лишь необходимая формальность Разумеется Бумаги должны быть в порядке Итак. Наверное. Геральт из Риви. Место рождения неизвестно. Mm -hmm, все неизвестно. Неизвестны. <с> Но это все несущественно. Перейдем к последним событиям Осада замка Лавалетов. Судьба командующего обороны Некоего Ариана. Я повторил, мышись. Топа я у... разве убивал Арианы. Фойтерс приказал нам очистить дорогу. Парень подвернулся под руку. О, убийство наследника Ловалетов не произвело на тебя впечатление. Впрочем, если тебя называют убийцей королей, то какое значение может иметь какой-то там барон? Это действительно. Далее. Затем ты спрятался в очаровательном флотзаме и оттуда добрался до Вергена. Только вот как? Город считался отрезанным от остального мира. Но ну, оказывается нет. Я выбрался сюда. Я вырвался оттуда вместе с Вернаном Роше, командиром синих полосок и... Убийцы не людей. Этот субъект нам известен, Ведьмак. Интересные ты заключаешь союзы. Что-то мне подсказывает, что самые интересные союзы у меня еще впереди. Ну да. Ну, спрашивай дальше, пока у меня борода опять не отросла. <с <Kennedy> <с <tenants> Если что, побреем еще раз. Затем, бесславная встреча в Лок-Муине. Ты был там и снова вмешивался в дела сильных мира сего. Там мне нужно было бы спасти Трис. сильные мира сего заточили Трис Миригольд. Вы должны знать, что этот человек мне близок. А я привык помогать близким не людям. Ты так и сделал. Теперь, благодаря тебе в распоряжении Родовида, целый капитул чародеев. Нельфгард не так давно начал войну, так что на твоем месте я бы не стал читать мораль. Ваша милость, сидите спокойно. Я уже заканчиваю. Мне трудно от этого удержаться. Ведь из того, что я знаю, вскоре после этого ты смотрел, как испорченный мегаскоп разрывает твою знакомую шалу Детонсервиль на куски. Ну шала, сбежал. Смотрел, это верно, и помог бежать из ловушки, которую ей приготовил ваш человек. Лето изгулеты, запиши. В бумагах все должно быть точно. Хм, ну что же, в интересах государства иногда приходится заключать непростые союзы, даже с ведьмаками. И не только с ведьмаками. Что с Лето? Вы еще не расторгнули этот союз? Что с лета? Хм, я надеялся, ты ответишь мне на этот вопрос. Я не, знаю, что... я не знаю, я не знаю все. Значит, лето от вас скрывается, наверняка не без причины. Интересы государства изменились, так? Я не знаю, где он, а если б знал, то не сказал бы. Даже с Бритвой на горле. Это кажется все. Еще подпись, подтверждающая, что ты говорил правду и только правду. Ложь карается заключением, либо смертной казнью, и так далее, и так далее. Здесь, и еще вот здесь. Если а, не да, мне свой кажется, что хана мне. Прошу ваше превосходительство покинуть комнату. Мы будем подбирать для его милости Геральта костюм. Это важное дело, но мы сумеем обойтись без помощи господина генерала. Жаль, я бы мог что-нибудь посоветовать. Прощай, Геральт, и удачной аудиенции. Угу. Очень удачный после того, что я наговорил сейчас. Она было говорить, что я все не знаю, а я почти всю правду сказал. Да. У меня такое ощущение, будто меня готовят к свадьбе. В таком случае я предложил бы вашей милости сюртук, фрак или, возможно, смокинг. Сейчас же, внимание, вашей милости, осмелюсь представить вот эти одежды. Не, я никто не будет уже ничего еще. А где моя одежда, кстати? А где моя одежда? Там, где ей давно следовало оказаться упрачки. Блин. Вы получите ее после аудиенции. Чистой и накрахмаленной. Так она и так чистая, Нет, подумаешь. Когда вы выберете одежду? Даже весь мир ее не, не пачкал. Ой, даже не стирал. она запачканное полностью. Аудиенция. Но это в следующей серии будет, потому что мы и так уже <кх> много наигрались. Я, ну. Все равно серии длинные, но не настолько, не на 2 часа, не на полтора, сколько можно уже. Часы хватит, аудиенция это уже в следующей серии. Потому что в этой серии мы завалили получается вот этого дракона летающего. Не хватит, в принципе, грифона. Вот этого. Да. Так это в следующей серии будет аудиенция, все. Надеюсь, вам видео понравилось. Если хотите предложение, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм, вступайте в дискорд сервер. И всем пока-пока.